Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог и астролог. В этом видео я хочу рассказать вам о самоцветах, об этих удивительных природных батарейках с уникальным и необыкновенными свойствами, которые помогают лечить заболевания, исполнять желания, защищаться от неприятностей и даже напрямую влиять на судьбу. Есть легенда, что самоцветы – это осколки звезд, которые упали на землю и помогают людям обрести Душевное и физическое совершенство. Они отдают людям энергию небесных светил, как живые существа. И камни, они действительно живы. Камни растут, перемещаются. Если их повредить, то у них восстанавливается покров. При помощи очень чувствительной аппаратуры можно даже обнаружить пульс у камня. У них есть своя аура, как у любого живого существа. Просто у них все Происходит очень-очень-очень медленно. Это как другая форма жизни. В мифологии самоцветы связаны с царством гномов. Гномы признают превосходство самоцветов, а свой главный камень считают символом власти и могущества. И очень ну, уважительно к ним относятся. Задабривают подарками, чтобы они потом дали им много подземных сокровищ. У самоцветов есть свой характер, свои магические свойства. Есть камни, помогающие в любви, в учебе, в учебе, деньгах, поездках, даже в судах, в сделках, например, с недвижимостью. Есть камни-защитники. Их называют стражевые псы. Есть лунные камни с более мягкой женской энергетикой. Практически для любой цели можно подобрать помощника из царства камней. С самоцветом связано много мистических историй и легенд. Например, про знаменитые алмазы, такие как орлов, Кахинур или про сапфиры. Очень много таинственного и непознанного таят в себе эти камни. И даже люди, далекие от эзотерики, все равно признают, что да, в камнях действительно есть какая-то сила. Но самое удивительное, то, что самоцветы влияют на нас по-разному, и зависит это от нашей с вами астрологической карты Бадзи, от того, с какими качествами, с какими энергиями мы сами пришли в этот мир. Только с учетом индивидуальной карты можно сделать вывод, какой самоцвет нам подходит, а какой нет. На мастер-классе «Ваша карта Бадзи и самоцветы. 5 стихий» мы Подробно разберем, какой самоцвет встраивается в натальную карту и влияет на человека. Используем специальную методику их соответствий с небесными стволами и земными ветвями. Разберем, какие самоцветы с какими стихиями входят в резонанс какие вибрируют на частоте иньского или янского огня, иньского или янского металла, земной ветви собаки, свиньи или крысы. Если вам интересна эта тема, регистрируйтесь на нашем канале, оставляйте комментарии, мы пришлем вам приглашение на бесплатные мастер-классы. Самоцветы – уникальные активизаторы стихий. С их помощью можно... Приводить карту к балансу и восстанавливать течение ци. И делать это точно, почти как подбирать лекарства в аптеке. Главное знать, что карте полезно, а что нет. Например, звезда а, такого шумевшего сериала, саги, а, с, как, как она называлась, сумречная сага, да, Эшли Грин а, признает, что ее любимый камень – гранат. Камень влюбленных. Он помогает встретить свою половинку и обрести любовь тем, кто его, эм, кто его об этом просит. Ну и кто, конечно, еще не успел этого сделать. Актриса очень правильно выбрала самоцвет, ведь для ее карты гранат – полезный элемент, звезда мужа. Ну, правильный чиновник мы ее называем. И она также учила как мы видим, индивидуальные такие магические свойства камня. А вот карты с господином дня дерева И очень любят жемчуг. Драгоценность, которая разжитена в воде и несет всю информацию, естественно, о этой воде. В Древнем Китае жемчуг считался камнем луны и воды. Такое застывшее женское начало инь, эликсир молодости. Для инского дерева, ну, кстати, китайцы, да, действительно, они очень любят вот эти всякие кремы с жемчугом, да, то есть они в косметологии очень много потребляют жемчуга. Для инского дерева, мы еще по-другому его называем, цветок. И мы знаем, что вода – это ресурс. И если цветок не поливать, он засохнет и не сможет слушать, служить украшением, не сможет выполнять свое основное предназначение. Поэтому, если у вас или у ваших знакомых в карте с господином дня дерева Инь не хватает ресурса, не хватает воды, носите жемчуг. Камень Луны хорошо укрепляет нервную систему, ослабит внутреннее напряжение – Плюс еще послужит средством для омоложения. Французский модельер Коко Шанель – одна из ярких представительниц инского дерева. Она очень любила жемчуг. И, в общем-то, она вела в моду многослойные жемчужные ожерелья. «Жемчуг всегда прав», – сказала Коко Шанель. И первое стала экспериментировать с сочетаниями. Сочетать жемчуг с черным свитером, с черненьким маленьким платьем, с элегантными темными жакетами, что делала женщин моложе и неотразимее. Самоцветами можно регулировать баланс в карте по, по инь-ян, так вот как по инь-ян, так и по температуре. Если, например, у вас горячая карта, много огня, то ее можно студить прохладным горным хрусталем, аквамарином или сапфиром. А если, наоборот, карте не хватает тепла, яркости, солнечного света, тогда носите янтарь. Если появится возможность, обязательно посетите янтарную комнату в Екатеринском дворце Санкт-Петербурга. Как раз совместите приятное с полезным. И посмотрите достопримечательности, и получите такой оздоровительный эффект. Зарядитесь целительным, такой целительной солнечной энергетикой янтаря. Янтарь не просто теплый, он жаркий. Ни соленая вода холодного моря, ни миллионы лет не способны остудить этот жар. И свое тепло он отдает любому, кто к нему прикоснется. Янтарь вообще считается камень оптимистов и творцов. Он усиливает интуицию, приносит в дом покой и делает человека более удачливым. А на сегодня все. Присоединяйтесь к нам на мастер-класс «Ваша карта Бадзи» и самоцвета пяти стихий». Вас ждет много абсолютно новой эксклюзивной информации. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч!